Фанель, смотрите, кто ставит вокруг тули. На осиновом боре все залезло без значит, на все не дотянуть. смотрите, побежали. Понятно, Не, не, Сейчас, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй,